Итак, здравия, друзья! В этом видео мы разберем, как нам завести кошелек, создать кошелек Юми и зарегистрироваться им в Рой-клубе, чтобы получить 200 монет себе на кошелек в подарок. Итак, мы проходим по ссылке на сайт yumi.top. Здесь у нас открывается кошелек, то есть вот мы можем нажать инструмент и выбрать кошелек. Нам нужно создать, то есть у нас кошелька нет, нужно создать. Нажимаем создать, сгенерировать. Итак, у нас генерируется мнемоническая фраза. Это пароль от кошелька. Если мы, вы его потеряете, либо у вас его каким-то образом украдут, либо вы его скомпрометируете, то ваши монеты пропадут. Итак, мы его копируем на кнопочку и записываем себе в заметки. Можно на бумажку, но э, нужно быть аккуратным, чтобы ничего не потерять. Так, и нажимаем создать. <coughs> Теперь нам нужно внести мнемоническую фразу, она у меня сохранена. Нажимаем войти. Все, у нас кошелек готов. А, ну, видим, что на нем 0.0. А, чтобы нам зарегистрировать этот кошелек в рой-клубе, нам необходимо его активировать. Итак, мы его копируем. Этот адрес кошелька, который начинается на ЮМИ, И копируете его. И присылаете мне в Telegram с пометкой «Прошу активировать кошелек». Я его беру и активирую. Сейчас, секунду. Итак, мы видим, что кошелек я активировал. 001 монеткой. Кошелек активируется. Теперь нам его нужно зарегистрировать в Рой клубе Нажимаем. А, то есть копирую реферальную ссылку. По которой нужно регистрироваться. Вставляю ее и перехожу по ней. По реферальной ссылке. Начать регистрацию. Нажимаем. Кошелек уже есть. Нажимаем. Я купил монеты. Теперь видим, введите UMI-адрес, виден в кошельке, вот он UMI-адрес. Копируем его и вставляем здесь. Далее, копируем фразу для подписи. Опять же, заходим в кошелек, нажимаем «Создать подпись». Вставляем фразу для подписи, которую мы скопировали, нажимаем «Сгенерировать». У нас сгенерировалась подпись, вот она. Электронная и нажимаем скопировать. Все она у нас скопирована. И вставляем подпись на сайте. Нажимаем две галочки: что ознакомлен с политикой конфиденциальности и с условиями, положениями и рисками. И нажимаем зарегистрироваться. Все отлично. Поздравляем, мы зарегистрировались в Рой-клубе. Нажимаем войти в личный кабинет. откуда вы узнали от друга родственника, ну либо какие-то другие моменты, выбирайте сами и а, нажимаем не менять рефера. Все отлично, у нас есть наш основной адрес Юми и адрес для пополнения. А, далее вам нужно вставить ваш основной адрес, вот этот вот Юми, который вы можете взять в кошельке, а, на сайте в соответствующее окно, для того, чтобы получить 200 юми в подарок на первоначальном этапе. Все, благодарю всех за внимание.